Чтобы что-то узнать, человек должен этого лишиться. Люди сбиваются с дороги и теряют внутренний мир, внутреннее пространство. И со временем они начинают чувствовать внутренний голод, жажду. Возникает аппетит, возникает жажда. Из глубины внутреннего существа приходит зов, приглашение вернуться домой. И человек начинает путешествие. Именно это и значит быть искателем. Вернуться в теплое внутреннее пространство, которое вы однажды покинули. Вы не приобретете ничего нового. Вы приобретете то, что было всегда. Но снова это будет приобретением. Потому что теперь впервые вы увидите, что это такое. В последний раз, когда вы были в этом пространстве, вы были к нему слепы. Человек не может что-то осознать, пока не потеряет. Все хорошо. Заблудиться тоже хорошо. Грешить тоже хорошо. Потому что это единственный способ стать святым.